И вот, по всей видимости, да, ножи. Таймфактор против стак Никизяр. Группа Б турнира Rising Cup. С вами Александр Найвс-Смирнов. И Best of 1 на карте Нюк. Нюк замечательная карта, в меру сложная, в меру... в меру непростая. Есть, конечно, очень неприятные особенности в этой карте. Как, например, практически полностью простреливаемые текстуры. Вообще абсолютно все. Ну и самое, наверное, интересное все-таки это то, что здесь, конечно, нужно очень хорошо уметь играть к тимплейна. Ножи, слову. Сказать, выигрывает у нас команда Time Factor. Право выбора стороны остается за ними. Ну и сейчас мы пройдемся немножечко по составам. Будешь в борду катать один опять? Так ты только в соло игрухи катаешь. Неправда, Володя, я соло-игрухи в этот список даже не вношу. Только игры с мультиплеером. Такая вот хитрая история на самом-то деле. А, ты забыл на прошлое юбилей канала? Мы с тобой, вот, например, в Left 4 Dead играли. Как ты думаешь, почему? Ну что ж, дорогие друзья, пистолетка стартует, Иск, Снубик, Брингер, Таланты, Денис, Дракон сегодня играют за команду Таймфактор, Стак Никезяр представляют Мора, Спарк, Сэш, Ноуфил и Никера, увы и ах, бросили ребята из команды Стак Никезяра своего Никезяра, так сказать, да, и он не будет. Значит, опять в лэфт катаем. Кстати, вполне возможно, потому что действительно, что прикольно, Left 4 Dead на моем канале парадоксально, но сыграет много патронов, какая! В желтые дорогие друзья, трипл килотыска! бог ты мой, развалили команду Стакникизар, которые еще только только к нулю подходили, но это было как-то совсем уж по тайм факторовски, так сказать, ну это если что комплимент, можно так вот сказать, что выражение по тайм это комплимент, потому что это было агрессивно быстро и очень жестко для соперника. А, именно так обычно таймфактор и обороняются. Ну, пропустили аркаду, это не страшно. Страшно то, что ХЛТВ лагает, к сожалению, сегодня. Но вы сами видите эту пошаговую анимацию полета гранаты. Оу, Снуп дабл Даблкил, даблкил от таланта, трипл килла таланта. Снупа похоронили. Ну и да бог бы с ним, зато какой прием железа получился хороший. Хотя, косвенно, это прием радио был, потому что там на железо никто даже и. Не планировал, по всей видимости, подбегать, но это 2-0. 18 минут ждали начала игры, а сама игра, видимо, будет идти еще меньше. Ну, если а, тенденция по взятию раундов и по скорости взятия раундов сохранится, тогда, наверное, да. Ну, вы видите, да, в общем, как все, к сожалению, лагает. И я, опять же, повторюсь, лаги на ХЛТВ, и это не моя трансляция лагает. Иска Денис Дракон! Два минуса в начале раунда от коллектива Time Factor. Еще один не фраг от Дениса Драконов. Догонку еще один. Смоки, не смоки, нам не интересно. Мора последний. Его находит талант вместе со Снубом. Ну и там, как бы, э, он и остается. Это Мора, я имею в виду. TF Челлендж 10 минут гейм. <laughs> ну, кстати, самый короткий матч у меня на канале, по-моему, если я не ошибаюсь, шел около 12-14 минут. Вот как-то так. То есть это вот рекордно короткий матч, который, естественно, закончился со счетом 16-0. Ну, пока что матч идет 3 минуты и, по сути, у нас по минуте на раунд, что уже ну, говорит о том, что это долго. Хотя, если мы вдумаемся, то в этих трех минутах еще и ножевой раунд был вообще-то запечатан, который был сыгран... И занимал времени гораздо дольше Ну что, Никерыч подсаживается Пытается перестрелять вражескую снайперскую винтовку Это Иск, но Иск, однако, Никерыча Забирает Снайперская винтовка в обороне Решает на улице ситуацию Но надо понимать, что раз Никера был подсажен То там есть кто-то еще Иск хитрит и встает за ящик, который не простреливается Но тем временем Спаркс Спаркс находит возможность сделать на радио два минуса И отправляются игроки атаки Под точку Б, по всей видимости Ну, как минимум, уже какое-то занятие железа есть ну подправляется а, Пушить своих соперников со спины Иск все там же Ну и Брингер, разумеется, уже в каналках А откуда еще можно было бы принимать точку Б? Скажите мне Брингер минус Спаркс Попытка разменяться от Моры Кстати, надо признать, успешная Бомба подобрана и Иск уже бежит Бежит по коридору вместе со снубиком. Готовые на все. <с> готовые на все. Мора пытается поставить бомбу. Ему никто, конечно, такой возможности не предоставляет. 51 хп. Пытается пушить, получает по голове от снуба, но уфил последний. Десант в каналку. Халявный минус пропрыгал мимо, но это не минус, как вы понимаете. Его только. <с> И вот только теперь, дорогие друзья, это должен был быть фраг. Ну что это нахрен такое? О мой бог, вот это да. 4-0, дорогие мои друзья. Раунд, который, по идее, должны сейчас были железобетонно забирать некизярцы. Уходит куда-то. А, ну и как куда-то уходит в освоясек команде Time Factor. Ну а команда Stack Никизя, разумеется, лишаются экономики, остаются с мистиками. И о, о, у Спаркса остается 20 хп. Вышел, стрельнул, получил, получил Ой, прострел от Снуба, теперь еще прилетают Какие неприятные моменты Прессинг еще одного соперника На этот раз Мора падает И два игрока остаются в живых Это Эш и Ноуфил Которые, по сути, остаются в живых Только из-за того, что не пошли пушить ноль Ноуфил, даблкил на отстреле аркады оппонента И, кстати, у нас 2 в 2 кстати, у нас Денис Дракон не считает, что у нас 2 в 2 и спокойненько добирает остатки атакующего коллектива. Счет 5-0, дорогие мои друзья. Еще более неприятная история начинается для стака Никизер. Девайсы они проиграли, пистолеты проиграли, экономику проиграли. В общем, пока все в руинах, как... ну, я не знаю даже, как с чем сравнить... Хотя на ум приходят только какие-то ужасные аналогии. Но они могут многим людям не понравиться. Поэтому озвучивать, наверное, я не буду. 0 на 5 идет Эшет. Если вам кому-то интересно. Никерыч в дымах находит Снуба и спокойненько справляется убить его. Вот такие дела. Но иск со снайперской винтовки врубает Спаркса. Ответного минуса на минус по Спарксу не последовало. И таким образом минус от иска как раз-таки является разменом. Оп! Пана, где? Где? Просто. Елки-палки, вот это похоронил. Вот это похоронил. Просто с прострела через будку уничтожил два тела. Тут еще и пачка выпала. Какой подарок для команды Time Factor. Сделали сейчас Спаркс, и его товарищ вот не успел увидеть, кто. Но молодцы! Молодцы, одним словом, ребята. Мора! А прочувствует ли мора опасность? Нет. Талант тем временем почему-то решает убить Дениса Дракона. Хрен знает, зачем таланту это потребовалось. Но, наверное, у как-то все-таки было, э... <смех> было какое-то обоснование. Ему происходящему. Никера минус иск. Остается 1 на 1 против Брингера. Брингер в спину забрать не успевает. Ну, тут как бы 24 секунды. И надо идти за бомбой, которая, в общем-то, на фул контроле Брингера сейчас находится. Вот он, визуальный контакт уже как бы произошел. 33 хп. Но Брингер здесь, естественно, от позиции Никерыча хоронит. И это 6-0 за 7 минут, дорогие друзья. Минута. Даже, наверное, полторы минуты из которых занял... На живой раунд То есть, соответственно, у нас где-то сейчас 6-0 за 6 минут Ну, вот, раунды немножко сейчас замедлились по скорости а, Но, тем не менее, по качеству со стороны команды Таймфактор Они ни разу не замедлились Но мне непонятно Ну, что там такое? <coughs> Денис Дракон, 63 хп, 42 у Брингера Не понимаю, зачем сейчас начинается вот это вот катавасия Но, нет, понимаю почему Понимаю Но нет, рекорда не будет Чтобы был рекорд, ребятам нужно за 4 минуты закончить матч а, ну, тут за 4 его не закончить никак, я думаю Слуп, трипл килл Просто, просто трипл килл Я так сказал об этом безэмоционально А как еще можно было эмоционировать? Ну что, Спаркс забирает таланта Остается 1 в 3 И я даже не знаю, есть ли шансы на победу у Спаркса Ну, определенно есть, даже когда ты 1 в 5 Но, конечно, шансы невелики Есть у Дениса снайперская винтовка Искна тоже на АВП играет Брингер на Калаше И при этом имеет... Лоу хп, ну, здесь, собственно, Денис Дракон на контроле рампов. Оп, и Брингер. Брингер просто у Брингера вообще все под контролем, как вы можете заметить. Это седьмой, дорогие друзья. Так, может, за защиту будет круче Да, подписку на черно-желтый сайт купил. Может за защиту будет покруче Может быть, очень хотелось бы Чтобы за защиту от команды Стак Никизяр хоть что-то мы с вами увидели Но тут надо понимать, что в атаке Если мы ничего не увидим, то это все упрется В какие-то 15-0 там или в какие-то 13-2 и в обороне Стак Никизяр уже и показать-то ничего Толком не успеют Иск пытается забайтить соперников Ну и с прострела просто уволить Опять же, пользуясь тем, что этот ящик не простреливается. А вот, кстати, и десант со спины ну, Ну, хотя бы ладно, хотя бы один минус все-таки сделал. Хотя я считаю, конечно, что позицию он зафакапил. В общем-то, ну, можно было даже, я не знаю, порубать одного на мелкую капусту. Даже, в принципе, чтобы повеселиться. Ну, фактически, лучше сделать минус наверняка. Лилилайк участвуют, ну, отчасти, отчасти эти люди, это и есть Лилилайк, а, в частности, ну, нет, здесь на этом матче их нет, ну, и в этом турнире их, кстати, тоже нету, ну, а Брингер и Санечка, Санечка талант, талантливый, Санечка, короче, настреливают остатки стака Никизяры, у нас пока 8-0 с победой в первой половине за а, таймфактор. Я считаю, что команде стак некизяр кто-то должен давать нормальные э, тимколы Ну вот просто никто не откалывает нормальные какие-то раунды э, Фактически таймфактор играют ну, во многом на самом деле штуку банальную Ничего прям такого уж чтобы вау, как говорится э, Но они просто пушат, они просто пушат и на стрельбе, как говорится, вывозят ну так против таких э, Такого рода раундов полным-полно Есть мед, которые могут Хоть как-то, какие-то надежды, так сказать Давать. Но если ничего не делать И не пытаться изменить ход событий То и надеяться, наверное, все-таки Ни на что не придется. Снуп забирает Ноуфила. Брингер теряет Небольшую часть своего лайфбара Талант поджимает Мору Минус еще один от Брингера И 2 в 5. уже два, э, Один, простите, в 5. И Никера последний. Ну что, Эйс Эйс от Никерыча. И только эйс от Никерыча способен. Способен. Ни хрена не способен эйс от Никерыча. Минус от Брингера. Девятый, дорогие мои друзья. Уже девятый. Мико, приветствую. Там капитанит Никера. Ну, в таком случае... При всем уважении к Никеру, я, конечно, не хочу сказать, что он там плохо что-то делает, или что-то вроде этого, да, но вот Денис Дракон Талант его решил, а ну, что-то они, короче, там между собой не поделили, так что, если что, спойлер, в респе лежит пулемет. Снуп, минус Мора. Ну, я не сильно удивлюсь, если даже и без таланта этот раунд команда Таймфактор все-таки смогут забрать. Eating. Настреливает, настреливает Снуп Ну, я просто как бы мои все Я тут даже не знаю, что сказать У меня заканчиваются э, вообще все мыслимые и немыслимые слова, которые я мог бы говорить Русский язык, конечно, на слова богат, да и я, в общем-то, как говорится, за словом в карман не лезу, но а, конкретно эту ситуацию описать, наверное, уже нормально невозможно. Как вот, да, Володя пишет многоточие в чате, многозначительно молчу, и дальше мы идем с тобой гулять. В общем, Никера, тот самый Никера... Uh, который, ну, плохо откалывает Давайте так вот Если команда проигрывает 10-0 То значит Никера плохо откалывает Соответственно Нужно как-то поменяться То есть, может быть, Мора должен давать колы Может быть, Спаркс Может, Эш Может, Ноуфил Ну, кто угодно Но, значит, не Никера То есть, он дает, значит, не рабочие стратки. Нужен тот, кто будет шарить больше Иск, Снуп, Спаркс, Иск, снова, вот, перечислил я вам людей, которые делали фраги в этом раунде, Эш пытался убежать, не удается Эшу убежать, 11-0, кстати, в этот раз уже талант убил Дениса Дракона, ну и давайте смотреть, кто сейчас кого будет убивать, потому что, я думаю, ребята не остановятся на этом. Да ладно! Таймфактор потеряли сноровку, перестали друг дружку убивать. Ну, это похвально. Это похвально. Я люблю, когда Тим Килов нету даже фановых. Потому что Ну, вот вы смотрите, как Снуп вот лагает. Притом, Снуп сам-то не лагает. То есть у Снуба сколько там, сколько у Снубек? 13,50. Воу. Перестреливает ноуфила, получает по голове 59% здоровья. Причем по голове, по-моему, получился прострела от тиммейта собственного. Ну, это не важно, Санечка талантливый забирает Никерыча. И 4 в 2. Спаркс. Нормально, Спаркс. Молодец. Мора так хорошо себя чувствовал до момента, пока ты в него очередь не открыл. <сélve> <сélve> ну, что-то я не знаю, как это назвать. А, развал, уничтожение. Денис Дракон Брингера все-таки убил под конец раунда. 12-0. Никизер говорит. Дуримар, пошли к нам, может, один раунд возьмем. Что случилось с атакой? Они могут хоть один раунд взять? Вот что-то пока не видно. Я могу заметить, что Эш вообще еще ни одного килла даже не сделал. Это 0 на 12 как бы. Ну, это плохо. У меня ностальгия. Я вспомнил, как меня мои репзы все время тушили в катках. <смех> не, ну надо что-то нормальное на самом деле Действительно, просто если там капитанец Сейчас э, Никерыч, то Никерыч Плохо капитанет. потому что по факту Его колы не доходят До цели, ну то есть он же явно Не подсказывает команде, как проиграть Скорее всего он подсказывает команде Как э, не проиграть Но команда все равно проигрывает а Какие-то противоречия у нас таким образом складываются Постоянно, да, Никеру Слух по минусу в разменчик сыграли Спаркс последний Открывашка через дверь, через скрип Непосредственно в мейн Нужно идти за бомбой, который лежит на улице И здесь открывается под Скар в руках Иска Счет 13-0 Ну, рекорд, кстати говоря, уже побить точно не удастся Потому что уже матч длится 15 минут Даже если мы откинем ножи Это, ну, грубо говоря, 14 минут Что уже не рекорд что уже не рекорд. Кстати, Володя, а чё ж ты мне вот, например, не рассказал, что ты там на белорусском паблике, оказывается, в турнире участвуешь? Оказывается. Володя Дуримар всем лапшу на уши вешает. Говорил, что он КС, э, с КС завязал, оказывается нет. Он все еще гасит, гасит всяких игроков на паблике. Я бы, конечно, мог сказать, что Володя пошел самоутвердиться. Но на самом деле нет. Володька хороший игрок. Поэтому пошел на паблик, да? Опа! Как! Смотри, первый минус от Эша. Да еще и какой. Убил фрак-лидера вражеской команды. 3 в 2 Дорогие друзья, наконец-то первое обострение. Денис Дракон. Против всех вместе с Иском, ну как против всех, Мора, Эш и Никера, ну опасно, опасная связка, там Никера и Чмора опасные, потенциально, да, не сильно опасен, конечно, Эш. Ну вот Никера ум умирает, Эш, кстати, делает второй минус, Иск последний. Ну, позиция на девяти не сказать, что уж прям такая неочевидная, учитывая, что атака еще и уходит на Б, теперь Иску придется еще спускаться. Да, его здесь, кстати, его подрезает Эш. 13-1 па Вот это поварят поворот Я говорю, что хотел сыграть турик последний, но мне его заруинили Поэтому не ушел с КС пока А, вон как Приветствую всех из Самарканда Ведущему респект Ставлю большой лайк во всем Сардор, большое вам спасибо Кстати, у нас, по-моему, есть кто-то в чате с Самаркандой Если меня память не изменяет Подожди, или из Намангана Дамир, вы откуда? Напомните, пожалуйста Вы из Намангана или из Самарканда? Ура, изи. Ну, я же говорю, что мы сейчас... Ой, там, др... Ой, там дробовики и скауты. <laughs> ну, короче, ТФ решили отдать э, 13-2 первую половину. Вернее, взять 13-2 первую половину. По всей видимости. Ну, либо унизительно забрать 14-й раунд. Тут как бы только два варианта возможны в действии. Из Самаркан. Да, ну, значит, все-таки не ошибся. Да, все правильно. Сардор... И Дамир из Самарканда вот так вот прям землячки встретились в чате, и это же прекрасно. Иск и Снуп по минусу дробовик и скаут отрабатывают. Юспа пытается ну, перестрелять Эша. Но тут у нас внезапно Эш остается в соло, его добивает талант. И это 14-1, дорогие мои друзья. А, ну, я думаю, ситуация, которую даже не стоит комментировать. Ну, при 14-1 камбэк, конечно, возможен, но, мягко говоря, нереалистичен. То есть он, скорее всего, может быть реализован, но вот как только его реализовать, ну, грубо говоря, ну, тайм-фактор сейчас на 200% будут вот береты какие-нибудь там возьмут или что-нибудь вроде этого и просто побегут что-то пушить. Как минимум человека 2, вот смотрите, точно будет с какими-то, ну, такими не самыми адекватными девайсами. А, ну, это вот так вот, на мой взгляд. Опять же, если ТФ не потеряли свою сноровку. Да, вот вам, пожалуйста, две, двое берет, трое берет уже есть. Это Денис, Дракон, Снуп и Иск. А, туда же и талант вписывается Брингер, один единственный, кто этот Нет, не один единственный, 5 берет, дорогие друзья Ну и того, десять пистолетов на команду тайм фактор пистолетки И это просто будет какой-то быстрый выход Ну вот в данном контексте, скорее всего, через улицу И скорее всего, наверное, ребята Даже смотри, какую вертушку талант выписывает Скорее всего, побегут на Б, я вообще-то думаю И да, и бегут на «Б». Ну вот, собственно, если я это читаю, ну почему не представить, что команда «Стак» и тоже могли бы действия соперника прочитать. И вот теперь расскажите мне, как если эти игроки-атаки забегут на «Б», как их оттуда выбивать? С беретами-то, собственно, ну, то есть с беретами, понятное дело, оборона будет открываться под ближний огонь, а под ближний огонь береты просто разорвут за счет э, численности патронов Ну, и уж я молчу про то, что можно, да, вот такие вот штуки делать в канал, какие-то рамудрые Сну, байтит на себя внимание, еще и умудряется забрать, ну, ладно, здесь, короче, поприкалывались, второй раунд отдали 14-2 с беретами моя мета, ну мет хорошая, но вот это не сработала, во и еще один Самаркандец у нас, вы смотрите сегодня три человека из Самарканда, здорово. Александр, если что на Ютубе контент 18+ плюс запрещен, ну я знаю, но здесь вроде еще пока не сильно, если бы вот 16-0 было, то, наверное, надо было бы Поставить э, типа 18-0 Ой, 18-0, господи Типа 18+, надо было поставить Но на данный момент я считаю, что 14-2 Это не прям совсем уж э, Как он называется там э, не, не совсем контент для взрослых Это вроде бы как, конечно э, Жестко, но, но, но не настолько ну, короче, размены у нас опять какие-то Навязывают игроки атаки Ну, при этом, естественно, без девайсов Хочешь, не хочешь, а придется повоевать На не совсем равных Для игроков коллектива Time Factor Иск вообще где-то на грибах загулял При этом Sparks и Эш Вроде бы как держат Можно так сказать Точку Б С акцентом на точку Б Но бомба при этом у Брингера А сам Брингер идет на точку А Поэтому тут Важнейшим, наверное, опорным игроком будет Эш Который сейчас в каналках бдит систему <coughs> Что ж там будет происходить на точке Бомба установлена Ну и прозевал, кстати, Эш, в общем-то, выход Находился в каналках, все чекал Но так и не дочекал Теперь уже, наверное, важнейшим персонажем здесь будет Брингер так, услышал, услышал Брингер, но не сработал. Теперь вся надежда на иска. При этом, кстати, кстати, здравствуйте от Спаркса. И это дефьюз, дорогие мои друзья. 14-3. У ТФ преимущество это их сервер, а так бы стак взяли раундов 6. Ну, может быть, может быть. Но никто пока что и не отменяет факт того, что они могут взять 6 раундов. Глобально, если так размышлять Ну, само собой, таймфактор играют На этом сервере Периодически разминаются, фанятся Веселятся, и поэтому Само собой, они привыкшие к стрельбе на этом сервере И ко всему-ко всему Но ХЛТВ лагает просто до неприличия ну, а теперь проход. Проход на точку... Не знаю, может быть, и не на точку Б. Рампы, во всяком случае, схватили. Опа! Чё! Талант. Талантливо с дробовика убивает... Я не понял, правда, кого. ноуфилла, по-моему. Мора, в общем, успел разменяться, забрав Дениса Дракона. А вот Ноуфил погиб без минуса. Ну, если, опять же, я не перепутал никнеймы. Никерыч! Открывает сразу по двоих и погибает. Спаркс погибает тоже. Это 15-3, дорогие мои друзья. Ну, сложненько, сложненько При учете того, что это матчпоинт Отыгрывать такое, конечно, будет Ну, титанически непросто Там P90, ой 2 P90, дробовик Ну, нова 2 P90, нова, что еще у кого? Денис Дракон с XM Или это тоже нова? Подожди Короче, я не знаю Да, это но... все с новыми бегут Господи, две новые МК и два по 90. Какой-то жесткий, очень жесткий. Смотри, они ничего. Ранбуст run... <laughs> хотят сделать, так он же не очень работает. А, я понял, я понял. Это план барабан. Да, все. Такие планы барабаны мы тоже видели. <laughs> ну, все, тут как бы без вариантов. Если таймфактор применяют такую стратегию, то смотри, и побайтил такой на выстрелы, короче. Байтит, байтит. Ну нет, этот раунд, к сожалению, придется отдавать на самом деле. Хотят таймфактор этого или не хотят. Я с трудом представляю, как стак это отыграют. Ну да, конечно, ноуфил no сейчас отдался очень красиво. Но Денис Дракон-то у нас последний. Бомба-то вон как лежит. Это отсылочка на последнюю игру на паблике, где чел просто с дробовика пытался прострелить двери. Ну, 15-4. Короче говоря Не такой уж, конечно, ужасный счет При учете того, что стакники играют Против команды таймфактор Что уже само по себе не слабая команда Да еще и ко всему в довесок Таймфактор играют ну, Не на серьезных щах, что очевидно по девайсам а... Поэтому счет не такой уж и стыдный В общем Четыре ну, раунда беру Почему нет? А, Пропала точка В Из виду, вот так совсем внезапно и как вообще умудрились пропустить на спот Б Просто всю команду вражескую Что теперь делать будут Ну понятно Дабл килл от Иск с С Господи, с дробовика Потерялся я аж, забыл с чего он там киллы делал Мор и Эш остаются вдвоем Эш уже получает маслинки Но однако Брингера все-таки перестреливает Тут кстати и на нож можно посадить, да? Да, талант? Да, Талант? Почти, почти посадил. Ну, такое ощущение, что отсутствовала коммуникация. Почему? Э, кто, кто сейчас бежал наверх? Я не успел заметить, кто Мора, не Мора. там. В общем, кто-то бежал сейчас. Кого Талант, короче, хотел порезать? А, Эш это был, господи, Эш. Э, почему он бежал на точку А, когда бомба тикала на а, Б? Я вот до этого момента так и не понял. В общем, не понял. Ну... Все, дорогие мои друзья, это 16-4, вот с таким вот жутким, наверное, в какой-то степени счетом, но, с другой стороны, опять же, повторюсь, и не таким-то уж и стыдным, заканчивается матч для команды Стак Никизяр поражением, ну а для Таймфактор, разумеется, победой.